друзья всем привет с вами снова Дмитрий Каштанов и в этом видео хочу поговорить о самовыкупах для чего они нужны когда и как правильно их нужно делать с каждым днем для владельца обычного интернет магазина клиент обходится все дороже и дороже и в поисках нового рынка сбыта многие уходят на валберис на Валберрис объем продаж очень огромный но новичку на самом начальном этапе там вообще ничего не понятно что делать чтобы поднять продажи как воспользоваться рекламой и кстати говоря реклама там оказывается внутренняя реклама валбрис на самом деле оказывается убыточной и не приносит никаких в принципе результатов сколько вот ты не пробовал я не заметил от нее никакого эффекта алгоритм валбрис работает таким образом чтобы как можно больше заработать себе поощряя успешных поставщиков и наказывая слабых так как сильные поставщики приносят прибыль а слабые тянут marketplace на дно и самое ценное, чем он дорожит, это трафик. И он каждый, с каждым днем старается этот трафик все больше и больше увеличивать. И главная задача маркетплейса – как можно больше заинтересовать посетителей и подтолкнуть их на покупку без лишних усилий. Для этого ваш товар должен иметь спрос, приятную цену, правильно заполненную карточку товара и привлекательные фото и видео. Каждый просмотр вашего товара – это еще не продажа. А вот после какого количества просмотров будет совершена покупка вашего товара – это называется конверсия. И чем больше у вас продаж, тем выше процент конверсии. Маркетплейсу Валберсу интересно зарабатывать реальные деньги, а не катать ваш товар по всей России туда-сюда и ждать, когда кто-нибудь его выкупит. А от этого и зависит рейтинг и позиция вашего товара в выдаче. В нашем случае самовыкуп необходимо использовать для того, чтобы нам на начальном этапе а, запустить процесс продаж. Или в дальнейшем а, с помощью самовыкупа эти продажи поддерживать ежедневно а, в течение 14 дней, а, для того, чтобы нас Валберс поднимал постепенно в топ. В первом случае а, лучше самовыкупы делать своими силами. Например, можно просить друзей или знакомых. А, но нужно делать это правильно. А вот во втором случае лучше воспользоваться специальным сервисом для самовыкупов. Я сам пользуюсь вот таким сервисом. Ссылка на этот сервис будет в описании под этим видео. Расскажу о том, как следит за нами Валбрис и почему это для нас очень важно. На каждый переход к товару Валбрис в конце ссылки ставит свою специальную метку. Как она выглядит, сейчас покажу. Вот, допустим, переходим в категорию. Ну, давайте опять в «Дом». Категория дом И возьмем Давайте Вот зеркала Любой товар а, Загружаются наши товары а, Мы переходим Вот смотрите Переходим в товар Вот в, прям в первую попавшийся а, И допустим вот Покажу вам пример Вы скачиваете артикул Говорите там своему знакомому Вот по такому-то артикулу Надень мой товар и закажи. Вот смотрите, вы берете артикул, вставляете и начинаете искать. Когда вы вели поиск, смотрите, вот ссылка Waldbis и обращайте внимание вот на этот вот конец ссылки target, target URL равно sp. Каждый раз, когда мы будем товар Искать по артикулу будет стоять вот эта метка. Я не знаю, может быть я для вас, так сказать, Америку не открыл, но я про это нигде не слышал, не видел, что про это кто-то говорил. Я это сам, как говорится, заметил, чисто случайно. Дальше. Если мы переходим по карточке товара, вот видим, да, блок с этим товаром рекомендует. Видим, у нас стоит target URL SP. Ну и берем, допустим, нажимаем на этот товар, переходим, смотрите, выбрали товар, перешли из того раздела, у нас уже написано target URL VR. Так, возвращаемся обратно, SP, так, опускаемся ниже. Так, рекламный блок, смотрите, нажимаем, target URL PB, возвращаемся обратно. Так, рекламный блок. Похожие товары. Нажимаем похожие товары. Target URL SG. Это, так сказать, UTM-метки, по которым, как я понял, Valveris отслеживает наш заказ, наш выкуп. То есть, представьте, если вы по одним и тем же тропинкам, так сказать, вот по этим вот... То есть, вы сделали 10 самых выкупов в течение недели, и у вас у всех... Самый выкуп в конце вот эти вот а, маркеры, так сказать, метки, которые он у себя отметил. То есть они сами по себе выкупы у вас прошли, все, у вас вроде бы там и продажи пошли, но если вы будете оставлять а, отзыв или какую-то ставить себе оценку, то скорее всего этот отзыв будет исключен. Я не знаю формулу, а, алгоритм, как это работает, но вам больше скажу, что вот по этим меткам Валбрис определяет любой наш шаг, любое наше движение. То есть, куда бы мы ни пошли. Вот с этим товаром покупает. Смотрите. Нажимаем «Target URL AB». Даже, вот смотрите, я заметил, если, например, мы перейдем... Вот тут отзывов просто нету. Перейдем... Давайте возьмем «Любой товар», где отзывы есть. Вот, видите, 7 отзывов. Переходим в «Отзывы». Казалось бы, вот у нас одна и та же метка переходим в отзывы и например мы нажимаем на того человека кто это оставил смотрим что он пишет к примеру да и отсюда когда мы выходим на наш товар обратно то есть мы почитали мы якобы а, покупатели читаем что пишет человек нас интересует его мнение кто он такой может быть он там все мои однерки ставит двойки вот и обратно переходим на свой товар вот, переходим на свой товар и видим вот у нас меняется, на этот же товар переходим из, э, так сказать, из категории отзывов сюда, уже меняется в конце LC, ну, то есть, вот, пожалуйста, вам, э, так сказать, как следит за нами Wildberries, и я уверен, что это не, так сказать, не все, про которые я сказал, их большое количество, просто нужно смотреть. Сам факт того, что когда вы делаете самую выкуп своими силами, учитывайте этот момент, смотрите вот за этой вот меткой, чтобы она у вас не повторялась, и только потом делайте выкуп. Я считаю, что это первая причина того, когда исключается отзыв из, так сказать, из рейтинга, то есть вы оставили отзыв, и, или, например, вы часто по одной и той же вот по одной и той же схеме делали выкуп, там. Искали там не знаю по поиску по такому-то запросу вот и постоянно э, переходили искали там на пятую страницу там например, с первой на пятую переходили страницу э, выбирали свой товар нажимали заказать. то есть а одни и те же движения делать не нужно нужно постоянно менять свою тактику менять схему если вы сегодня сделали вот вышли из отзыва э, так сказать добавили в корзину выкупили то там я не знаю завтра или послезавтра э, делайте, например там когда вы этот товар посмотрите, то, скорее всего, он у вас будет вот тут в похожих. Листайте его тут ищите, например, нажимаете его, у вас меняется э, вот эта вот метка, вот делайте выкуп или там для себя помечаете. Э, Спрашиваете там знакомых, у тебя какая метка была, по какой переходил? Он говорит, метка была вот в конце СГ, э, да. То есть все, вы эту метку не делаете. делайте там по другой метке. То есть, таким образом вы, так сказать, запутаете Валбрис. Я надеюсь, сам Валбрис не видит, о чем я рассказываю. Вот. И, вероятнее всего, отзыв из рейтинга будет не исключен. Каждый раз меняйте пункты выдачи и забирайте свой товар в разное время с разным сроком хранения. Например, один товар заберите в день прибытия в пункт выдачи заказов. А второй товар там через день и каждый раз меняете. А не забывайте о том, что Wildberries вас может вычислить по вашей платежной карте, если вы оплачиваете всегда с нее, с одной карты. А, сам выкуп пройдет, а вот а, отзыв могут исключить из-за рейтинга. Самые выкупы для увеличения продаж лучше всего делать с помощью специальных сервисов. Их в интернете огромное количество. Но для себя я выбрал сервис ВБПРОД. А, меня в нем все устраивает, и сейчас покажу ознакомительное видео, как им пользоваться. С самого начала система просит добавить нас наш артикул по любому товару, который у вас есть. Система автоматически подбирает ключевые запросы по вашему товару. Мы их добавляем. У нас добавился наш товар для отслеживания. Он появился вот тут. На графике можно увидеть рост товара за 7, 14 дней, 30, 60 дней, поменять ключевой запрос и увидеть график по нему. Ниже есть формула вывода вашего товара в топ, топ-1, топ-3, топ-5, топ-10 и так далее. Это количество выкупов, то сколько нужно сделать в один день на протяжении 14 дней. Очень часто бывает, что товар хватает выкупать всего лишь 7 или 9 дней. Для начала порекомендуем вам забирать топ-3 или же топ-5 для того чтобы сэкономить на продвижении, потому что тогда, когда вы будете в топе 3 или 5, у вас будут органические выкупы, и выкупать ваш товар, у вас же вам придется меньше. В данном разделе также можно удалить ключ из отслеживания, также можно удалить сам товар из отслеживания, либо же добавить новый, нажав на кнопку ⁇ Добавить ⁇ Похоже, в данном разделе мы можем отследить. По каким запросам, в каком процентном соотношении мы находимся у товаров. И также можно посмотреть нашу среднюю позицию в похожем. Раздел выкупы. Если вы только что зарегистрировались на платформе, у вас будет плашечка. Выкупов пока нет. Для того, чтобы создать выкуп, нужно нажать кнопочку «Добавить выкуп». Ввести здесь ссылку или артикул. Добавляем его. Система подгрузила для того, чтобы удалить выкуп. Нажимаем кнопочку «Удалить». При выкупе на выборе пола отнеситесь к этому ответственно. Учитывайте вашу целевую аудиторию, кто это, мужчины больше или женщины. От них и выкупайте. В Албери, в зависимости от пола меняет ранжирование по товарам. Также на сервисе есть рекомендации для того, чтобы не забыть. Они первый раз для вас открываются автоматически, потом они закрыты. Если вы что-то забыли, то можете подсмотреть всегда. Далее мы выбираем ключевой запрос, по которому наш товар будет выкупаться. И если мы его не знаем, просто нажимаем кнопочку «Подобрать», и система автоматически подбирает нам релевантные запросы, которые есть в индексе. И также она показывает нашу позицию. Допустим, вот мед с орехами. Мы выбираем данный ключ, добавляем. Далее у нас также дублируется формула, то, сколько нужно выкупать, по товару в день на протяжении 14 дней но как я и говорил можно выкупать меньше в зависимости от вашего роста рост вы также можете отследить в разделе позиции также внизу у нас есть еще одни рекомендации по выкупам здесь можно добавить адрес туда куда вы собираетесь выкупать указать количество выкупов на данный адрес и также можно добавить еще один другой адрес Показать количество выкупов на данный адрес. Также можно удалить адрес, если вы его случайно добавили. Здесь мы видим цену за товары и также цену за наши услуги. Добавляем выкуп. Добавился наш выкуп. Мы его можем продублировать. Очень удобно. После создания выкупа мы переходим к заказам. Нажимаем кнопочку «Оплатить». Оплачиваем или QR-кодом наводим камеру телефона. Или же, если мы сидим с телефоном, нажимаем на кнопочку «Оплатить» и нас переносит в наш банк для оплаты. В данной кнопке просто вшита ссылка с QR-кода, чтобы мы не вводили... А, наш сервис очень хорошо работает на мобильных устройствах. Просто с телефона нажимаете кнопочку «Оплатить» и вас переносит автоматически в ваш банк. Нажимаем кнопочку «Я оплатил». Система проверяет. Дальше ваш товар появляется в доставках. Доставки. Здесь у нас есть четыре раздела. Это те товары, которые готовы к выдаче, те товары, которые находятся в пути и те товары, которые мы получили. Также есть раздел «Отмененные». Это те товары, которые мы не успели забрать. Они переходят в эту вкладку. Для получения товара достаточно сказать просто фамилию и код. Либо же показать QR-код для получения товара. Также мы можем увидеть нахождение товара на карте. Для тех, кто отправляет свои доставки в разные города и забирает не сам. Допустим, товар был отправлен в Тольятти, пишем тут город Тольятти, нажимаем на кнопочку «Поделиться всеми доставками», копируем ссылку, отправляем тому человеку, кто будет забирать, и у него при открытии данной ссылки появляются абсолютно все товары по городу, которые вы ввели в той строке для того, чтобы он очень удобно получил товары. Если вы не впишете сюда никакой город, то вы отправите автоматически все доставки одной ссылкой. Для того, чтобы поделиться одним конкретным товаром, вам нужно нажать на кнопку «Поделиться», скопировать ссылку и отправить тому, кому нужно. Также у нас есть рекомендации на доставках, вы можете с ними ознакомиться. Отзывы. Здесь есть три раздела. Доступные – это те отзывы, которые мы можем опубликовать. Опубликованные – это те отзывы, которые мы уже опубликовали. И исключенные – это те отзывы, которые Валберис вам не опубликовал. У нас очень редко исключаются отзывы, так как система вам сама подсказывает, на какой ПВЗ лучше оставить товар, на какой лучше не оставить. И также у нас есть рекомендация. Если следовать всем правилам, то отзывы практически вообще не исключаются. Оставить отзыв можно, нажав по кнопочке «Оставить отзыв». Выбираем пункт выдачи. Система нам подсказывает красным – это там, где нам не рекомендовано оставлять отзывы. Белым – это там, где можно оставить отзыв, и он не исключится. Можно выбрать пол женский, мужской, видимость написать сам текст отзыва, выбрать рейтинг, добавить фото или же запланировать отзывы на определенное время и дату. Вопросы. В данном разделе мы можем опубликовать вопрос на наш товар. Заполняем ссылку или артикул, пишем ваш вопрос и нажимаем кнопочку «Опубликовать». Избранное. В данном разделе вы можете накрутить лайки как на ваш бренд, так и на ваш товар. Достаточно нажать кнопочку «Создать заказ», «Ввести». Ваш бренд, ввести количество и также выбрать задержку между лайками. Создать заказ и на ваш товар накрутятся лайки. Финансы. В данном разделе мы можем посмотреть списки транзакций, которые у нас были. Сверху мы можем посмотреть наш баланс, количество купленных выкупов и отзывов. Надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Mm -hmm. Если это так, то ставь палец вверх, подписывайся на мой канал. И не забывай вступить в закрытый телеграм-чат. Там мы обсуждаем много интересных вопросов. О том, как попасть в этот чат, я рассказывал в этом видео. А с вами был Дмитрий Каштанов. Всем пока!